Всем привет! Вы смотрите канал Apple Finder и я его ведущий Артем. В этом видео максимально подробно разберем тему покупки либо же приобретения нового iPhone в 2018 и даже уже в 2019 году. Если вы предприниматель, вы можете увеличить свои доходы через Instagram, Telegram – это сервис номер один для рекламы в Инстаграме. С его помощью вы будете привлекать на страницу своего бизнеса до 5000 настоящих подписчиков, готовых у вас покупать. Вам нужно только прописать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 iPhone X или iPhone X, как я его люблю называть. Просто огонь устройства. И он был недавно признан лучшим смартфоном 2018 года, который, кстати, еще не подошел к своему логическому завершению, я имею в виду год. Но, тем не менее, факт есть факт. За минимальную комплектацию на 64 гигабайта нужно выложить кровных 65 тысяч рублей. Однако за эти деньги вы получаете действительно классный безрамочный дизайн, новый экран, который называется Super Retina, что-то там, амалет технологию которая позволяет делать черные оттенки на этом же самом дисплее более глубокими, насыщенными, что-то в этом роде. Классные режимы портрета, создание размытого фона на фронтальную камеру, это же вообще просто божественно. Анимированные смайлики, технология дополненной виртуальной реальности и все вот это вот. Перевернутую камеру в виде восьмерки, полностью безграничное пространство на лицевой панели смартфона, красивый стеклянный дизайн, похожий плюс-минус на какое-то слияние iPhone 4 и iPhone первого поколения 2007 -го года выпуска. Короче говоря, полный фарш. Текущий топовый флагман компании Apple доступен лишь в двух цветовых решениях, к сожалению или к счастью, в белый и традиционный черный. Кстати, хочу вас предупредить, что у белой версии лицевая панель будет черного цвета, а задник белый. К сожалению, других вариантов нет. Больше нет. Если вы не знаете, вдруг с чем это связано, то пишите сначала свои догадки в комментариях под этим видео, а в конце этого ролика, обязательно досмотрите его до конца, я отвечу на этот вопрос. iPhone 8 Plus действительно отличное продолжение нашумевшего, либо же популярного первого iPhone 7 Plus с двойной камерой. 8 Plus в каком-то смысле это как iPhone 10 с такими же характеристиками, с такими же внутренностями по железу, процессору, оперативной памяти и так далее. Но только без... Face ID, прошу прощения, и без возможности создания портретов на фронтальную камеру. А вот касаемо основной камеры, Apple не стали кривить душой, поэтому сделали ровно такой же модуль, ровно такие же линзы, ровно такие же функции, как и в своем топовом флагмане. За 50 тысяч рублей и версию на 64 гигабайта вы получаете весь тот же функционал, что и у старшей версии, похожего плюс-минус по характеристикам смартфона, и ровно такую же актуальность и поддержку от компании Apple от 4 до 5 лет и более. Простой iPhone 8. Честно сказать, дичь редкостные. Я даже не совсем понимаю ход со стороны компании Apple. Зачем они выпустили ровно такой же смартфон, как iPhone 7? По факту, эти два устройства вообще друг от друга практически не отличаются. За счет железа, а именно процессора и камеры у iPhone 8, ну и в принципе стеклянного дизайна, опять же у восьмерки. Мало того, выбирая между iPhone 7 и iPhone 8, вы по факту переплачиваете только за копеечные нововведения, а также за стеклянные стекляненький дизайн, окей, в принципе, если вам по каким-то причинам, либо же вашим соображениям не нравится простая семерка в алюминиевом корпусе, то за 44 тысячи рублей на 64 гигабайта вы получаете ровно такую же семерку только в стекле, актуальностью опять же на ближайшие 5 лет. iPhone 7 Plus – идеальное устройство, поскольку я являюсь его владельцем, оно и не мудрено, хотя здесь и есть также свои нюансы, минусы и тонкости. Именно этот смартфон стал первой пробой пера у компании Apple в реализации технологии двойной камеры. Здесь мы получаем ровно такую же оптику плюс-минус, как и на iPhone 8 Plus, но, к сожалению, без всех тех фишек, что на поколении выше, то есть без портретов, без студийных освещений и прочих вот таких вот нюансов. Однако, несмотря на все это, камера в данном смартфоне не становится какой-то убогой, либо же совсем ужасной. Приобретая этот смартфон, вы в первую очередь должны рассчитывать на то, что вы будете и делать большое количество фото и видеоснимков. Нет, серьезно, если снимаю на этот телефон действительно много, на дню где-то получается по фотографии 20 минимум, и это только на обычную камеру с обычными режимами, без каких-либо эффектов, вроде портретов и так далее и тому подобное. Если на плюс-версии загрузить еще и дополнительный сторонний софт от разработчиков из App Store, который позволяет еще в большем объеме смотреть на функции камеры двойной, опять же, там все вот это вот, то получается просто идеальный камерафон за свои деньги. Несмотря на то, что в сентябре этого года iPhone 7, iPhone 7 Plus исполнится по два года с начала старта продаж, эти телефончики прекрасно держатся на плаву, скажу я вам за счет, опять же, своих внутренностей своего железа, проще говоря. Если для повседневного использования вам нужна именно плюс версия, то рекомендую вам взять серединную модель с памятью объемом на 128 гигабайт за 45 тысяч рублей. iPhone 7. Такой же как в плюс, но только поменьше и всего лишь с одной камерой. Идеальный смартфон, каким я его сейчас и вижу, представляю и считаю, поскольку у этого телефона прекрасно все. И размеры, и камера, и кнопка Home, и экран, и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Мало что дает, но воду окунать можно, с ним ничего не будет, и ему хорошо. И автономность за счет разрешения этого самого экрана. Тут даже говорить нечего, и если вы хотите приобрести себе новый смартфон, переходя с iPhone 6 или с iPhone 5S или более устаревших моделей, то за минимальную версию на 32 гигабайта вы заплатите всего-навсего 33 тысячи рублей iPhone 6s, золотая середина. В принципе, ни туда, ни сюда, но за счет 3,5-миллиметрового разъема для наушников все равно для большинства пользователей может быть, опять же, идеальным устройством. Опять-таки, решать только вам. Однако 32-гигабайтную версию iPhone 6s на данный момент по самой вкусной цене и сейчас не будет никакой рекламы, никакого магазина, можно найти всего лишь за 29 тысяч рублей. Однако, если подкинуть к этой сумме 3-4 тысячи, которые могут стать для некоторых решать можно купить все более-менее уже такой привлекательный, даже с точки зрения внешнего вида, дизайна и вот этих вот тех раздражающих полос, либо же антенн-разделителей сотовой связи. iPhone 7 всего лишь за 33 тысячи рублей. iPhone 6s Plus. Вот здесь конкретно нет. Если с предыдущими флагманами iPhone 6s и iPhone 7 еще можно было что-то решить и взять первый вариант, то здесь лучше брать именно 7 Plus. Объясняю. Разница в цене у 6s, S+, и U7+, всего составляет 3-4 тысячи рублей. Ну, максимум. И за эти деньги вы получаете не одну, а целых две камеры. Вы получаете не красивый, а более красивый дизайн, пыль и влагозащиту обновленную кнопку Home, более усовершенствованное железо. В нашем случае я бы поступил именно так. Чуть-чуть поднакопить и взять более новую модель смартфона. iPhone SE. Лучший на данный момент снятия ролика компактник от компании Apple. Это что-то вроде iPhone 5s 2.0, только в корпусе от той же 5s, но с усовершенствованными внутренностями, железом, процессором и все в этом духе. Как ни странно, но именно этот смартфон можно рекомендовать как действительно хороший в плане автономности за счет 4-дюймового дисплея и действительно небольшого разрешения. Однако сканер отпечатка пальцев первого поколения Touch ID, ну такая себе тема. Но если вы приверженец, опять-таки форм-фактор вам нужен, компактное устройство берите на 32 гигабайта за 19 тысяч рублей. iPhone 6. Какое-то время я считал этот телефон лучшим в истории компании Apple и в какое-то время даже лучшим девайсом на рынке по соотношению цена-качество. Однако с выходом новых версий операционных систем iOS 11, iOS 12, к сожалению, такого на данный момент я сказать не могу уже, поскольку есть большое количество устройств от других конкурентов, брендов. За меньший бренд, и, внимание, с характеристиками на голову выше, поэтому это будет хороший среднячок на 32 гигабайта в минимальной комплектации или предминимальной, по-моему сейчас на 32 только остались, за 19 тысяч рублей. Актуальность, к сожалению, не будет составлять более 2-3 лет. iPhone 6 Plus. Очень классный по батарейке, но, к сожалению, неудачный флагман компании Apple. Это тот самый момент, когда в яблочко конкретно не попали. К сожалению, поскольку Apple со своей своей, точки зрения допустили достаточно серьезную ошибку в проектировании этого смартфона. 1 гигабайт оперативной памяти никак не вывозит Full HD дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей, за счет чего смартфон тормозит, подвисает, лагает и все вот это вот. На iOS 12 якобы ситуация стала лучше, к сожалению, 6 Plus обычный, не S в руках не держал, поэтому и сказать что-то по ситуации сложно, однако если у вас есть этот смартфон, то пользуетесь им, но на вашем бы месте я бы уже приобретал потихонечку iPhone 6s Plus или iPhone 7 Plus. Но, конечно, если вы совсем сорви голова, то за 16-гигабайтную версию вам придется выложить 25 тысяч рублей. Однако сразу вас предупреждаю, что срок актуальности данного смартфона не составит более 2-3 лет. iPhone 5s самый ветеранистый из всех ветеранов iPhone, который сейчас на данный момент поддерживается компанией Apple и на него даже iOS iOS 12 можно установить, что действительно круто. Однако, если еще весной 2018 года в полном видео стоит ли покупать iPhone 5s в 2018 году, я говорил, что ну, в принципе, ну так себе, нормальная тема, но спорно весьма на самом деле, то сейчас с установкой iOS 12 в принципе неплохое решение, которое на Алиэкспрессе можно найти за десяточку, либо же семерку. Хотя на Алиэкспрессе телефоны не покупайте, особенно восстановленные 5s, потому что что это все будет очень плохо может отвалиться дисплей я не знаю у вас его не примут по гарантии и вообще это будет не гарантийный случай и вы в таком опять же раскладе событий понесете его в обыкновенный сервис и доплатите еще ну тысяч три скорее всего и выйдет у вас телефон за пятнашку такой же кстати можно купить например восстановленный уже по официальной гарантии например где-нибудь в россии но лучше присмотреть себе вариант на авито где можно встретиться с человеком повертеть его в ручках и тогда у уже оценить все на месте. Поэтому, если телефон вам нужен исключительно для звонков и каких-то повседневных, не самых сложных задач, вроде сделать пару фоточек, селфи там себя, например, ВКонтакте зависнуть, в Инстаграмчике прямой эфир запустить, на пару имейлов ответить, что это в браузере поискать, то в этом случае iPhone 5s будет для вас хорошим девайсом. Теперь собираем всю информацию в кучу и подводим итоги. Все устройства, которые мы перечислили с вами в начале этого видео, iPhone H, iPhone 8, 8+, Plus, iPhone 7, 7,7 Plus. Эти устройства можно брать вообще без каких-либо проблем. Они будут еще актуальны в ближайшие лет 5 точно и вам не о чем будет вообще париться после приобретения одного, двух или всех устройств вместе взятых. iPhone 6s тоже можно рекомендовать к покупке, если вам по зарез нужен 3,5 миллиметровый разъем. iPhone 6s Plus я бы не стал его рекомендовать, просто потому что накинув опять-таки те же самые пару тысяч рублей, можно взять себе семерку, которая будет в разы лучше, чем простой 6s plus iphone 6 и iphone 6 Plus очень спорные девайсы но я бы все равно рекомендовал вам если и хочется а бюджет не особо позволяет взять себе шестерку 6 плюс не надо будете мучиться с экраном оперативной памятью и всеми вот этими вот делами iphone SE хорошее устройство если вы приверженец четырехдюймового форм-фактора то берите не пожалеете и будет вам счастье а вот по поводу 5s ситуация неоднозначная но если мы поставим с вами на а iOS 12, то уже становится все гораздо лучше. В этом случае с натяжкой, но могу рекомендовать данный смартфон к покупке. Можете походить с ним еще годика 2, так точно. Уже потом нужно будет постепенно задумываться над тем, чтобы приобретать более усовершенствованную модель iPhone. А у белого iPhone 10 экран черного цвета для того, чтобы создать эффект дисплея без рамок. Ведь если бы лицевая панель была в цвет корпуса, тогда виднелись бы полосы по периметру экрана.